И копятся день от дня, и теряется проблема, где-то жизнь моя. Я не знаю, как мне это превозмож, да я не знаю, да я не знаю. Я мечтаю дальчаться и забыть про все. Все забыть, как будто это это не моё и с рассветом новый мир увидеть, и я мечтаю, и я мечтаю, и нету сил больше нету, не ответа на вопросы. И как бороться с ними нет. Может, нет проблем, и это только лишь во сне. Вот проснусь однажды, никаких проблем, И я мечтаю, и я мечтаю. Вот и утро, только хмуро как-то за окном, Может, вдруг сегодня радость посетит мой дом. Как мне вырваться, умчаться в никуда? Да я не знаю, да я не знаю И нету сил больше нету Нет ответа Нету Нет ответа На вопросы мои Но все же Все же надеюсь Найду